О, подсвечу его да. Нам дали ключ от него Здесь есть свет, ну, электричество ты, ты сейчас в этой комнате? Как я могу тебе помочь? Видишь, как... -то... Да, я правда странно Мы вернулись в дом с Алексеем. Сегодня мы попытаемся пообщаться по ЭГЭ. Нам дали ключ от него на этот раз. И сегодня мы будем здесь без присутствия хозяина. В тот раз хозяин нас проводил прямо до дома. И показал, что там, как сейчас посмотрим. Вообще все изменилось. Но обычно ты бородерством не занимаешься, да? Ты? Нет, это. Как бы после, просто... ну может быть хозяин. Смотри, или... вообще все ну, раз, разруши. Все изменилось. Видел, такой ролик Видел, ну я же не знаю, кем ты его оставил. А хотя, ты же уходил Пойдем, прогул помню Ну ладно mm -hmm. подожди Я бы запутал сюда там. Mm -hmm. я, Сниму, я, В нашем фильме стул посреди стоит. Твою! Чего? Стой, стой, стой, стой, подожди. Что такое? Здесь все, короче, половина вещей перевернуто. А, вот смотри, да, телефон валяется. Он подключенный, что ли? А, И часы. Часы стояли здесь, а телефон вот здесь стоял. Ты все изменилось. Офигеть, ну да, хозяева бы не стали тоже так. Ты думаешь… Нет, здесь пол... никого не было, я спрашивал. Я спросил, никто не посещал дом после того, где этого. А никому зачем здесь быть, кроме нас. То есть мы здесь единственные, кто с тобой, как бы пришли сюда. Может быть, ты когда здесь снимал, навел суеты, так скажем. И что это может быть по-твоему? Полторгейст? Скорее всего. Ну, ну, вообще, мы так мы... сильно вещи валять да, это. Я думаю, обычный дух там. Мы там по эгф сейчас знаем, что, что, что если потому что... Но рация... же не сможет нам ответить. Рация... А. Да, полтергейст не может общаться по эгф, по рации. Но по рации были всплески, то есть что-то выходило на связь. А. Значит, если по рации что-то выходило на связь, значит здесь э, что-то еще возможно. Потому что полтергейст на связь никогда не выходит. В общем, мы сейчас с Алексеем расставляем камеры в доме и приступим к сеансу ЭГФ. Спустимся еще раз в подвал. Я хочу попробовать там с рации, может быть, с EGF, не знаю, стоит ли туда спускаться. Но в общем, смотрите, сейчас мы все расставляем и начинаем общение с потусторонним. Привет! На канале Мистическая Корпорация. Моя имя Тимофей Данишевский. Сегодня мы с Алексеем он решил сегодня нашел свободное время, чтобы поехать со мной. Вот в этот дом, о котором вы просили, чтобы я провел за СГФ и выяснил, что же находится в этом доме. Алексей пропадал, но он вам сейчас пару слов скажет о том, где он побывал и почему он редко участвовал в съемках. Да, всем привет. К сожалению, у меня не было возможности долгое время поучаствовать в съемках, поездить по таким вот интересным местам. К сожалению, было очень много работы и не было времени совсем. Вот сегодня получилось, сегодня попробуем что-нибудь здесь вот раздобыть, какую-нибудь информацию, что-нибудь интересное увидеть. Поэтому вместе с вами давайте отправляться в путь. Алексей уже видел ролик предыдущий, который, который был снят в этом доме. Мы уже зашли, вы, наверное, увидели уже кадры, что здесь было все разбросано, все было не на своих местах, половина вещей просто лежали на полу, лежат на полу. И поэтому сейчас мы сразу же приступаем к сеансу ЭГФ и посмотрим, постараемся выяснить, что же здесь действительно. Но мы подозреваем, что раз э, на связь выходило что-то по рации, Хотя полтергейст этого делать вообще в принципе не может, ты сам знаешь прекрасно, да, я об этом, мы да. уже много об этом читали, много это встречали, у Алексея был неоднократно со мной на съемках, и поэтому как бы мы, мы считаем, что это может быть здесь две сущности, возможно, возможно две сущности, потому что что-то выходило на контакт по рации. И в то же время Но... неупокоенная душа не сможет вот устроить вот такое вот, раскидать... Слишком часто, они... слишком часто это не похоже на духа, это не похоже на неупокоенную душу. Поэтому приступаем к сеансу ЭГЭ, друзья. Здесь есть свет, ну, электричество. О, Сработало. О. Это будет свет? Раз в этой комнате у нас тоже была активность, то мы поставим эту камеру здесь и оставим здесь один прожектор. Пусть снимает, возможно, что-то нам удастся здесь запечатлеть. Так, его, чтобы вот примерно так. Все, для расставлять. Сюда, сюда мы, возможно, будем даже не будем заходить. Не знаю, если вдруг что-то будет слышно отсюда, то мы придем. Но это чисто пассивная камера, которая будет находиться здесь, пока мы будем проводить и там сеанс ГФ и все остальное. Здесь кто-нибудь есть? Включу, как обычно, включу диктофон, чтобы ну, это чисто для себя я так делаю. Все отлично. Здесь кто-нибудь есть? Есть кто-нибудь, есть? Может ритуал со свистом провезем? Ну давай попробуем, приманим. Потому что что тишина вообще. Проведешь? Давай. Готов? Да, да. Посвестили. Свесток. Теперь посмотрим, что будет дальше. Пока не хочет выходить на ней связь. Хотя, если это полтергейст, то он и не выйдет. Хотя, видишь... Может быть реально пол полтергейст, если один. Может быть. Может быть. Хотя, почему рации в прошлый раз у тебя срабатывали? Вот у вот меня это и тревожило весь этот момент. Здесь есть кто-нибудь? как слова какие-то я не могу разобрать что это ты сейчас в этой комнате Да, я слышу. просит значит не потерь есть может демон разводит это что странное я, я я предчувствовал как я могу тебе помочь Как я могу тебе помочь? А вот диктофон, короче, как будто ловит какие-то эйсы, понял? можно потом Иду, да, идут, и... идут как будто как, как будто что-то происходит, короче. Я посмотрю отдельно еще, короче. Как я могу М -м. тебе помочь? Закон. Не отпускает. А чего держать можно? Может быть все-таки мы были правы насчет этого? Ну что а, здесь, что, что тут две или три сущности? Так вот давай еще, что давай не будем на этом заострять внимание. Он просит помощи. Значит мы чем-то можем ему, получается, помочь? Ну да, езжем. Есть... Петля. Способ. Петля. Петля? Что может быть петля? Ну, 3-3-4-5 стадий. Короче, ладно, расскажу сейчас попозже подписчикам, что это значит. Ты о стадии полтергейста? Цикл ты имеешь в виду? Да, да, да. Цикличность может быть, кстати. Может быть. Слушай, не могли ли, допустим, неупокоенная душа в симбиоз какой-то вот вступить с. Полтергейстом или с кем-то из этого это же. Мы. Они могут находиться оба в, одно, в одном помещении, но они не уже. Это две разные вещи, то есть две разные субстанции энергии, то есть ну, две, две разные сущности. Одна может быть разумной, а другая чисто может ее как магнит держать и не отпускать здесь, в этом, в этом, в этом помещении. Но... Кто тебя держит? Кто он? Слышал? Начинался что Да. Кто он? Он не, он не уйдет. Он не уйдет. Скорее всего все так и получается. но это может быть и демон. Ну а что Мы сможем тебе помочь. Вообще это в наших силах. Как это вообще выглядит? Но ну, мы проведем, допустим, какой-то ритуал. Но поможет ли это? Вот счет начинается и опять какая-то тишина. Да. Да. Сможем. Можно. Может, значит, тогда будем пробовать. Мне... Только одно может сейчас у меня, я не брал конкретно ничего У меня только с собой 30 трав для изгнания И можно нарисовать где-нибудь под обоями один символ Хорошо, он, да, он, он, он, он, он сможет помочь уйти кому-то застрял А, стоп! Стоп, стоп, стоп, подожди Так, если мы сможем им помочь... Ты хочешь выйти отсюда? Ты хочешь покинуть это место? Ты хочешь покинуть это место? Ну все, уже тишина, видишь? Не отвечай. Как будто может его заблокировало то, что здесь находится. Может быть, может быть. Может быть последние силы он. Потратил эту сущность да. на то, чтобы нам попросить о помощи, скорее всего. Давай попробуем. Давай, знаешь, сейчас мы сейчас, получается.. Сейчас мы еще спустимся в подвал. Ну, в погреб в тот. Посмотреть, что будет, изменится ли что-то или нет. И там был странный один крючок. Как будто там кого-то пристегивали на цепи. Сейчас мы спустимся и посмотрим. после твоих Я да. со мной? Да, конечно, мне интересно. Давай. Пошу. Вот он крючок. Видишь, как да, будто я провожу странно. Как будто, ну-ка, подводя а руку, жестко. Да, жестко. Не выйдешь. Может, здесь... Какие-то животные. Как крысы держали на клочке. Да, ну, ну, хе ты тут такой? такое? -то? Бег. мать да офигеть вообще только будто как человек бежал смотри, смотри уже садится совсем разряжается может мы да и заряжаем вот этим всем это же из энергии как бы все Сейчас. вот находится трава измельченная специально для этого ритуала изгнания Мы спальни сюда сверху вот этот горячий смесь состоится у нас большой так, после чего криво ритуал мы уберем Сука? Она Сука Висит. В смысле? Она на холодильнике, на холодильнике стояла. Вот упак хоть так. Давай, давай проводить до конца ритуал. Надо освободить, это, это Давай, лучше. давай, может быть. Тихо, все, начинаем. На Ух ты, нихрена себе! Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Слышал? Вот теперь мы знаем, что что-то что действительно не давало ему уйти. Я буду читать ритуал. Ты я видишь? Читать, я буду читать ритуал. Давай дальше. Все, я И сразу эта активность перестала. Перестал этот стол двигаться, когда ты закончил. А как мы вот узнаем, допустим, помогли мы или нет? Как это можно проверить? Попробуйте еще раз по EGF связаться? Нет смысла? Стой. стой. Сейчас обычный вопрос. Мы не избавились от них. Мы ее выпустили. мне нужно, нам нужно будет вообще мне или тебе вернуться посмотреть, будет ли все на своих местах по-прежнему. Мы сейчас поставим все вещи, как-то соберем, которые упали, ага. в свои места. Ну, давай. Вряд ли мы убрали отсюда полтора мы его задержали на какой-то время. Его вообще как-то возможно изгнать? Мы дали возможность уйти душе отсюда. Ну это уже спасение, можно сказать. А изгнать это ну, ну, нужно было убрать конверты с собой и распихивать, как я делал в прошлом видео. Ну хорошо. Не, но он какое-то время не будет действовать, а потом опять будет с лунными циклами набирать свою силу. Продолжение